Здорово, зрители психфака Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Вы беспокоитесь о ком-то, кто может страдать от психического заболевания? Или, может быть, вы беспокоитесь о своем психическом здоровье? Серьезные психические заболевания, такие как шизофрения или биполярное расстройство, редко возникают внезапно. Чаще всего семья, друзья, учителя или сами люди замечают, что в их мышлении, чувствах или поведении что-то не так, прежде чем одно из этих заболеваний проявится в полной форме. Информированность о развивающихся симптомах или ранних признаках может привести к вмешательству, которое поможет уменьшить тяжесть заболевания. Может даже оказаться возможным отсрочить или полностью предотвратить серьезное психическое заболевание. Прежде чем мы начнем, это видео предназначено только для образовательных целей и не является заменой профессионального руководства, совета, лечения или диагностики мы рекомендуем вам обратиться к квалифицированному медицинскому работнику или специалисту по психическому здоровью, если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает трудности. С учетом сказанного, давайте рассмотрим семь предупреждающих признаков психического заболевания. Первый – недавняя социальная замкнутость и потеря интереса к окружающим. Знаете ли вы кого-то, кто отстранился от общения? Проводят ли они чрезмерное количество времени в одиночестве по сравнению с тем, что было раньше? Социальная замкнутость определяется как отсутствие социальных отношений с семьей и друзьями. Социальная замкнутость может быть симптомом депрессивного расстройства личности, тревожного расстройства и других заболеваний. Но он также может быть вызван другими факторами в жизни человека, например, высоким давлением со стороны семьи или сверстников. Второе – необычное снижение работоспособности, особенно в школе или на работе. У человека, страдающего психическим заболеванием, могут внезапно снизиться оценки или успеваемость в школе или на работе. Это может быть вызвано трудностями с концентрацией внимания, отсутствием самоуважения, низким настроением, безрадостностью, отсутствием деятельности и интересов, социальной замкнутостью, отказом от досуга, изменением аппетита и нарушением сна. Все эти симптомы могут сильно повлиять на способность человека выполнять работу и могут быть признаком психического заболевания. Номер три. Проблемы с концентрацией внимания, памятью, логическим мышлением и речью. Есть ли у вас проблемы с концентрацией внимания, как бы вы ни старались? Согласно статье, написанной Рачелом Налом и прошедшей медицинскую экспертизу доктором Аланой Биггерс, все мы каждый день полагаемся на концентрацию, чтобы справиться с работой или учебой. Когда вы не можете сконцентрироваться, вы не можете ясно мыслить, сосредоточиться на задаче или поддерживать свое внимание. Это влияет не только на вашу успеваемость в школе или на работе, но и на принятие решений. Некоторые симптомы, которые вы могли испытывать из-за плохой концентрации внимания, включают неспособность вспомнить события, произошедшие некоторое время назад, трудности с сидением на месте, трудности с ясным мышлением, частые потери вещей или трудности с запоминанием их местонахождения, неспособность принимать решения или неспособность выполнять сложные задачи. Номер четыре. Потеря инициативы или желание участвовать в какой-либо деятельности. Вам не интересны вещи, которые когда-то нравились? Ангидония, как и апатия может означать неспособность испытывать удовольствие или проявляться как снижение желания и мотивации заниматься деятельностью, которая когда-то доставляла удовольствие. Отцепенение, возникающее при этом состоянии, может быть подавляющим и пугающим, и это может быть симптомом депрессии. Другой термин для ангедонии эмоциональное уныние. Если вы хотите узнать об этом больше, посмотрите наш видеоролик «Эмоциональные плоскостопие. Что это такое?» Номер пять. Смутное ощущение отрыва от себя или своего окружения чувство нереальности. Бывало ли у вас такое, что все, кого вы знаете, все вокруг вас, все, о чем вы думаете и что чувствуете, кажется ненастоящим? Или что вместо того, чтобы находиться здесь и сейчас, вы чувствуете себя отстраненным наблюдателем? наблюдаете за тем, как вы идете по жизни с отстраненной точки зрения. Это также может быть еще одним признаком психического заболевания. Для этого существует несколько терминов. Они называются диперсонализацией, внутреннее ощущение отстраненности от самого себя. Дереализация – внешнее ощущение отрыва от окружающего мира. И диссоциация – отстранение от физического и эмоционального опыта. Номер шесть – необычные или преувеличенные убеждения о личной силе или магическое мышление. Что такое магическое мышление, спросите вы? Ну, это идея о том, что вы можете повлиять на исход определенных событий, сделав что-то, не имеющее никакого отношения к обстоятельствам. Это довольно часто встречается у детей. Помните, как вы задерживаете дыхание, проходя через туннель? или не наступаете на трещины тротуара ради маминой спины, или прыгайте с дивана на диван, потому что пол – это лава. Магическое мышление может сохраниться и во взрослой жизни. Вообще говоря, нет ничего плохого в следовании ритуалам или суевериям, если они никому не вредят или не выполняются чрезмерно. Однако неконтролируемое и чрезмерное магическое мышление может быть симптомом психических расстройств, таких как обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения и тревожное расстройство. И номер 7. Быстрые или резкие смены чувств или перепады настроения. Конечно, это нормально, что бывают дни, когда вам грустно, или дни, когда вы счастливы. До тех пор, пока перемены настроения не мешают вам жить в экстремальной степени, они, как правило, считаются здоровыми. Но если ваше поведение непредсказуемо в течение нескольких дней или дольше, это может быть признаком чего-то более серьезного. Вы можете чувствовать себя сварливым в одну минуту и счастливым в следующую. Вы также можете испытывать эмоции, которые могут нанести ущерб вашей жизни. Если вы испытываете сильные перепады настроения или изменения настроения, которые вызывают крайние нарушения типичного поведения, лучше всего поговорить с врачом. Профессиональная терапия или лекарственные препараты могут помочь вам избавиться от этих меняющих жизнь изменений настроения. Итак, наблюдали ли вы какие-либо из этих признаков у себя или окружающих вас людей? Если вы или кто-то из ваших знакомых идентифицирует себя со многими из этих признаков, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к специалисту по психическому здоровью. Вы не одиноки в своей борьбе. Нашли ли вы полезное для себя в этом видео? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые также могут найти в нем что-то полезное для себя. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений, чтобы получать новые материалы.